так всем доброго дня э, хочу вам показать как можно наточить нож э, в домашних условиях то есть э, для этого вам понадобится точильный камень вот он он двусторонний с одной стороны более грубой э, грубой с другой более такая гладкая э, гладкая она как идет для шлифовки э, и нож э, обычный нож значит этот нож э, уже э, подтупился есть, сейчас покажу вам на примере вот у нас есть потон. значит попытаюсь его нарезать сейчас. Еще раз покажу, то есть прилагаю усилие и даже видите вот не берет, не берет нож. Так, как будем точить? Значит, смотрите, сначала берем кругу зернистость, делаем следующие движения, вот такие вот. Объясняю. Значит, представьте, что это кусочек сыра, и вы пытаетесь сделать тонкий надрез, тонкий слой нарезать. И вот такими вот простыми движениями вы будете формировать будущий угол острия ножа. То есть таким образом мы точим наш нож. Сразу предупреждаю, будьте аккуратны, потому что когда вот делаете движение, вы соответственно прилагаете усилия, чтобы нож у вас не соскочил и вы не поранили свои пальцы. Будто пытаетесь срезать тонкий кусочек допустим сыра при таких движениях вы уже сами будете чувствовать что ну, нож действительно начинает тащиться. это прямо вы почувствуете все после этого переворачиваем Делаем те же самые движения уже на более мелкой зернистой поверхности точильного камня. Те же самые движения. Здесь мы уже так сказать, шлифуем тот угол, который мы изначально на другой поверхности формировали. Думаю, достаточно. Сейчас я получу нож. Вот у нас нож наточенный. Берем хлеб тот же, да? И пытаемся нарезать. Давайте, допустим, в другом месте. Вот сразу же, видите? То есть я приложил малейшие усилия, и он его нарезал. То есть буквально даже могут потоньше нарезать да, к примеру. вот он видите вот нож заточился если вы хотите более эффектно точить то есть нужно будет действие чуть подольше проделать ну и тогда результат просто неизбежен и ваши ножи дома будут всегда острыми пользуйтесь ими аккуратно не пораньтесь всем спасибо если видео понравилось Прошу поставить лайк и подписаться на канал. Всем пока.